завтра два месяца от Греты два последних у меня осталось да иди ищи иди ищи вот эта сучка маленькая самая маленькая в помете это кобель кабеля-то вроде точно заберут сучка не знаю это было 9 щенков Самый мороз она. ощенилось 36 градусов два замерзло трех хвостики обморозились как мог грел газовой горелкой то где она у меня живет В общем, 7 штук у меня осталось. 5 я раздал. Вот этого через 2 недели вроде тоже заберут. Вот эту пока не знаю. Куда. Причем из 9 получается 5 было. Таких вот, вот окрасных, как Грета. И 4 черненьких. Всего из 7, которые остались живые, Два кабеля было. И остальные пять сучек. Двое родителей у меня. <coughs> Кабели, сучка. Потом тоже видео засниму. Да? Будем на камеру сниматься. Вдруг ты у меня останешься. балованная. Балованная, иди, играй. Первый раз их за ограду вывел. <coughs> Живут с мамкой все еще. У них места тоже побегать хватает. Кобель гораздо Крупнее. Девочка зато поактивнее. Ой, смотри, смотри, смотри. Ой, смотри. Ворона, да? Ворона где-то каркает. Кто возьми. Воробьев следит Наверное такая собака Нужна самому, да? Ну вот так вот, такие вот щенята, потом наверное, тогда засниму еще двух, которых могу еще товарищу отдал, Сочонку очень она мне нравилась, хвостик у нее подмороженный, но из всех семерых она очень активная была, тут тоже смогу потом по возможности заснять, остальных. остальных не знаю. Да, кабель, если его все-таки заберут, поедет в Аргашинский район. Почему черных не знаю у кого замешано? Такой как раз был кабель серый, темно-серый. Сучка у меня вот как вот этот кабель. А вот. Говорю, появились вот такие вот, такие вот красавцы, красавцы, красавцы. Ладно. Пошли кошку следить. Девочка более активная. домой, руко домой, айдай домой. домой. Пришел маленько заснять еще щеняток. Ха-ха. Вулкан. Гавана. Да? Из той же серии. Из той же серии. Ох, засранцы. Ааа, муша. Нет, ты тоже светленький. Я думал, у тебя лапки поменели. Ха-ха. Эти. Привыкли класки к, к болству. Вот у него хвостик немного. Укороченный. Получился. Да? Собаки? Ну все, и дайте, и дайте, побегайте. Может. Ну, иди, бегай. О, эти балуются, эти балуются да, да, этот кобелек черненький. Более корот... короткий и на ногах высокий. Вот эта сочонка более вытянутая. А -а Ну-ка, все. все. Ну-ка, идите, играйте. Идите, играйте. это а то сейчас обратно загоню. Чем-то унюхали, да? Чем-то пахнет. Ну ладно, ну ладно, а ладно, а вот Вулкан, а вулкан На этих уже ушки стоят